коленка жопа. Ну что, настроил? Ну и все. Ну давай, стриги. Я говорю, плохо подстригшь, я тебя уволю. Всё, ну, старший ролик делай, нихуя Саня, колбасу наёбну. А почему блядь, меня не угощают? Я закус... Козёл ты, драный. Ну-ка снимай нам, их. Они мою закуску всю едят на мою Колбасу и хлеб нахер. Ленин, сво здоровье. Весопьеска. Ну-ка прыгни на диван. Раздевайся. Чего? <с theaters> Чего? Чего? Чего? Чего? Я тебя разделу сейчас. Самораздеть. Весь ехали, что туда утром, да. около трех часов, а оттуда ехали три часа. У меня девяносто шесть, по-моему, каналов каналы, нахуй, показывают. Да. Программы... Там... И вот сидишь щёлкой, щёлк, да, щёлк. Вот... Да пошли они нахуй! Нахуй! Нахуй! Нахуй, на, на. на, блядь! Так я на бумажке записываю, нахуй, какие каналы, на. Ты себе на залуке запиши, так, Нет, я тебе назову, блин. тебе Как это сказать. самое, ты сразу раз вытащил, <с пос... <с ага, по кругу посмотрел блин, какой канал включить Но... Я вон сейчас, чё в это самое, подключил, этот Опять потерял блядь, сучка ебаная Цифровой, 20 каналов 20 каналов цифровых Цифровых и 20 аналоговых то для ленина